Tonight, tonight. Ну вот, ребят, всем привет Опачки, ну это все нормально, это автомат Что там такое было? Ну, она не выключила передач а -а. Сегодня приехал Запорожец, хитрый Ну, как вы видите, на автомате и с мотором от Гранта Ну, то есть тут все от Гранта, в принципе, засунуто Запорожец. Ну, соответственно, естественно, мы прошили прошивку, чтобы она нормально ехала и нормально крутилась, и отклик нормальный на педаль был. То есть все как положено, в общем-то. с внешними кузовными элементами ЗАЗ. Да. Которая ехала 11 секунд. Сейчас, думаю, поедет секунд 10 легко вообще. Очень хорошо подрывает. Ну, это самое главное. Сюда бы еще валы вкинуть, тогда было бы нормально. Коробка вообще. не выдернула. Ну вот это да. не скажу. Когда мы порвем коробку, мы переставим ее на механику, и тогда мы будем уже издеваться дальше. Ну это да, это да, валы можно закинуть и все остальное. Просто это такая штука, где нам всегда будет мало. Мы поставим валы, нам будет мало, мы начнем ставить турбу, нам будет мало. Ну, турбо, да. В конце концов, кузов запорож, скажет, ребят. До свидания. Поэтому постараемся придержаться вот что-то вот, вроде вот этого. На уровне прошивки. 23,2 расхода. Вполне нормально. Еще карты потом будут дверные Карты, вот, карты делаются все. в стиле грантовских под вот, Зазовскую дверь Это оказалось сложнее, чем мы думали Но мы их обязательно сделаем что она не дает переключаться дальше то есть мы ему даем вторую и крутим его до симметриста и поэтому у нас на второй передаче наверное гендеров 120 мы теперь раскачиваем его поэтому разгон 0-100 теперь будет явно быстрее Работает 5,7, меньше не опускается. Почему-то мне это напомнило Прямо едем? Да, здесь прямо все. Вот, кстати, я же говорил, что у них есть камера, значит, у них есть канал. Есть, что у них есть ссылка, которую мы оставим обязательно в описании, и вы там увидите этот заборожен. Да. Все. Кайф. Что, поехали? Поехали вперед. Где нам туда проверить. Да, прямо здесь. Через рельсы провечь. Так, теперь нам надо доехать до ящера, взять ящер лоджик, замерить его до 100, потому что мне прям очень любопытно. В прошлый раз он кое-как вытягивал 11, но я верю все-таки, что он может быстрее. Оп, заглох, резко сцепление бросил. Гранты это когда на автомате глохнешь. Это, конечно, прикольно. Вы когда-нибудь видели машину, которая глохнула на автомате? Вот видите, она сам переключается 5,5. Ну все, в общем-то, приехали. Сейчас э, я еще под капотиком, наверное, покажу ребятам, чтобы они видели. Да можно что... еще все показать. Да. Можно снять маленький обзор за 2 минуты и... Да. Сейчас, сейчас приедем, я досниму. Отсечка 7300, полет нормальный. Бегун да. по-прежнему на месте, никто никуда не кипит. Хотя, наверное, греться он сейчас будет посильнее, но благодаря тому, что мы сделали отсечку, включение вентилятора 96-98, Теперь есть вероятность, что может быть она будет вставляться Вообще у нас эта машина ни разу не закипала За Но она в не сумме, должна кипеть Она ни разу не закипала, счет того, что у нас здесь нет решетки радиатора Мы смогли аккуратно установить радиатор вот сюда Достаточно маленькое отверстие Получается начинается отсюда, заканчивается здесь И при этом тачка ни разу не закипела И при этом тачку никто никогда не жалел Всегда она едет у нас в отсечку. То есть с любого светофором он стартует первым, но ни разу не закипела отрабатывает вот да ребят нормально все сделано поставлен полностью штатный моторчик все шуршит тут и абс и все есть единственное только что маза 3 тормоза рулевая рейка дранка конде и халат кондея он полностью установлен да, да, авиатор да. есть кондей все есть трубки там да. все осталось только трубки трубки делать Оставили даже дворники от гранты, все режимы от Гранты, то есть омыватели работает, все. Сзади установлен бак от гранты, со всеми ну, да. штуками. Подвеска плаза спорт, дисковые тормоза в mm -hmm. круг, 16 колеса. Ну да, да. Полностью стоковый выхлоп чуть-чуть укоротили и получилось как-то так. Все да, работает, по штату да. Всякие эти штуки, эти mm -hmm. все. Ну. Да, зачетно. От, от переднего понаряда заднего вся полностью проводка установлена от гранты. Нигде ни разу даже не разрезалась. Полностью все как бы стоит. Вот даже датчики АБС здесь висят, мы их пока назад не кинули. Сделали всю полностью проводку с гранты. Она вся новая получилась. Ну, по датчикам вот, наверное, кстати, коробка может выпендриваться тоже из-за этого. Ну, Вполне вероятно. Может быть. Но они нас душили поначалу. А -а. Они были вообще отключены. и она Я понял. Мы их подключили здесь прямо в багаж, Ну и она, да, поехала. она поехала, ошибки просто будут висеть и все. Да, да ну, все как, вообще так. идеально. Это у нас бак грантовский. Да, с да. щитком. Так, мои штики, я сейчас даже вон покажу, что. Как тут Да, ничего страшного, это боевая, сука, все, это боевое. Вот так вот, да, полностью штатный бак. Зашили, все сделали как положено, здесь все заварили, там все зашумлено, здесь сделали аккумулятор, здесь бак. Да, вообще супер, отлично. Еще салончик потом будет, то будет вообще... Салончик чуть-чуть не доделали. Даже свет горит. Все новое, вся проводка гранция. Да. Багажник ни разу не снимался. У кузова пробег 15 тысяч километров. Нормально. Покупали с пробегом 10, а сейчас уже 15-16. Да. Торпеду от Гранты, естественно, было больше. Не влазили. Ну, да. распилили вот здесь. соединили, растянули, да, Вот в этом месте вот шпаклевка. Все установили. Установили штатную грантовую печку со всеми режимами, кондиционер. Установили тоннели, полы от гранты, все сиденья от гранты. Ну, то есть как-то. И так. часть еще от Митсубиси есть. Подлокотник от Митсубиси или от чего-то другого. Ну, короче, вот это да. Суть в том, что у Гранты не было подлокотника, и это очень. Очень скучно, сиденья, все полы прям от перед до зада вот так вот установлены ага. Ну, вообще отлично, Я так не что не вот, ребят, как делаются, да, автомобильчики нестандартные. Сами видите, все едет, все отлично, мотор стоит прям как по штату, в багажнике, кстати, это багажник, для тех, кто не знает. Капот открывается на 150, да. проверено два раза. Отсечка срабатывает. Так что все. Машина, машина строилась вроде как для Ютуба, но ездим сами, и поэтому пришлось все сделать очень-очень-очень хорошо, чтобы ну, да, не да. стыдно было ездить. Вот сейчас машина поедет 2500 километров в один конец и обратно, естественно. То есть 5 а километров. куда едет? За Оренбургом. А, понял. Дальше Оренбурга, город Орск поедет угу. туда и обратно. Понятно. Так что вот, ребят, смотрели, посмотрели, все сделали, все отлично едет, ну и... Тут я не знаю, что больше еще добавить. Добавлять мне нечего. Так что не забываем подписываться, колокольчики ставить, ну и пальцы вверх. Всем пока. В общем, и до новых встреч.